На следующей стадии я бы назвал эту стадию PRO в синтезе, так как здесь мы будем синтезировать звуковые эффекты и нестандартные для синтеза, для, казалось бы, просто электронно-танцевального синтеза тембры. Мы будем рассматривать самые нестандартные выходы в модуляциях и в комбинациях этих модуляций для достижения желаемого звучания, опять же. И, как правило, самых нестандартных подходов в модуляции, в обработке и в... Комбинации различных действий при синтезе требуют именно звуковые эффекты. И Первым делом, самый популярный и необходимый для любого электронно-танцевального музыканта эффект, звуковой эффект – это razer Тип звукового эффекта. И я бы хотел в, в одном патче сейчас синтезировать сразу склейку двух самых необходимых для любого электронно-танцевального жанра звукового эффекта. И я бы назвал это Full Razer FX. Советовал сохранить этот патч. Для себя в вашем Silent, потому что действительно после этого не нужна будет никакая папка в библиотеке сумплов С разгонами или какими-то фейд in эффектами Потому что это с дополнительным контролем, который мы здесь все организуем Заменит все, что вам будет необходимо Итак, начнем вот с чего Для начала создадим самый популярный, наверное, для рейзеров тембр Это суперпила Это будет вот такая всего лишь форма То же самое здесь но здесь мы опускаем на минус 1 октаву, чтобы это было хоть как-то мультиоктавно. Для большей мягкости этому рейзеру необходима хотя бы такая вот форма. И нам не нужны здесь низкие частоты, поэтому вот такая вот первичная эквализация. И первым делом всю часть А мы будем поднимать по своей высоте, так как это рейзер, и это есть разгон. А для этого подходит форма пилообразной звуковой волны, так как здесь статичное понижение, но мы можем организовать и статичный набор высоты а с помощью обратной модуляции. И поэтому мы модулируем Pitch A в обратных пропорциях. Вот примерно таким действием. Скорость нужна чуть больше, это примерно 8 на 1, следовательно, это будет ровно 8 тактов. И вот в этом и есть польза пресетов и польза ручек, привязанных к темпу. Здесь мы не ошибемся ни в коем случае, будем повышать от ноты до до ноты до в двух октавах ровно 8 тактов. такое вот ровное повышение и здесь просто стоит нащупать две с половиной чтобы уловить правильную, правильную правильные тоники как дележка здесь ведется как раз по четвертям с половиной ,5, 5 и до 10 опять же не важно соблюдать ровно 2507 вполне пригодится для ровно тонических пропорций это может быть длится и 4 такта 4 на 1 Я примерно сделаю 4 такта. И здесь для того, чтобы создать из этого эффекта, конечно, будет эффект реверб. И эффект курс, чтобы сделать его более расплывчатым. Примерно в таком виде. Но, как я и говорил, здесь будет два слоя. И второй слой, вот что будет из себя представлять. Это будет белый шум. Поэтому в части B выбираем Noise. 8 голосов, чтобы он звучал широко. Он не будет столь громким, как тот самый супер пилообразный Razer. В этом случае здесь мы просто модулируем фильтрацию bandpass типа. Поэтому здесь активируем bandpass тип фильтра. И вот такой подъем примерно нам нужен. То есть мы должны понять, чего мы хотим. И как раз Razer обычно звучит вместе с fade-in эффектами. Fade-in из белого шума, к примеру, как э, самый популярный эффект. Вот такого вот типа. И то же самое. Мы модулируем его здесь, через LFO, по пилообразной звуковой волне. Единый цикл этой волны. Длинный и единый цикл. Нам нужно cut off B. То есть фильтра B. Здесь гейн как можно больше. И также та же длительность, что и здесь. Обязательно нужно сохранить эту пропорцию. Здесь это падает, поэтому нам нужна обратная, обратная пропорция. Выберем начальную частоту. Здесь можно добавить резонанса больше. То есть делать более подчеркнутой вот эту среднюю частоту и более узкой вот эту полосу частот. И максимальное значение меня в принципе устраивает, Я сделаю его чуть больше гейном. Итак, слушаем теперь результат вот этих двух эффектов. Отлично. Также мы можем сделать это в 8 тактов. Кому будет нужно, как угодно это все регулируем. И разгон может быть не только на суперпиле, может быть на квадратоиде, поэтому можем запросто организовать здесь пульс. И разница вполне понятная. Я думаю, это сразу заметно. Так мы можем контролировать все, что угодно. И имея вот такой вот эффект под рукой, вам никогда не понадобится всегда выбирать два слоя. Fade In и этот самый тонический Razor, который обычно подводит к дропу. Вот такой вот быстрый выход из синтеза. Еще один очень необычный эффект, достигаемый еще более необычными модуляциями. Я бы назвал это ускоряющийся Sweep In, который поднимается по своей амплитуде, как бы возвышается. Поэтому его можно использовать как... Sweep in и sweep out, то есть возвышение и понижение после э, вступления. То есть как эффект перехода и как эффект вступления. Итак, рассмотрим два варианта. Нам понадобится для этого всего лишь один, только лишь один белый шум в первом осцилляторе. Сделаем его восьмиголосовым, чтобы он был более пространственным. Вот все, что нам понадобится. И, конечно же, фильтр. Фильтр low-pass типа. Больший резонанс. И немножко драйва. Теперь все вот это мы модулируем по синусоиде. Фильтр я имею в виду, мы модулируем по синусоиде. Cut of A, Gain задействуем, чтобы понять, чего мы хотим. И примерно среднее значение здесь. Вот такую форму нам нужно будет получить. Я бы попробовал модулировать еще и резонанс здесь для более разнообразного эффекта. И вот теперь, что мы будем модулировать, это очень интересный момент. Мы будем модулировать как рейд, вот эта скорость движения фильтра, так и сам фильтр. То есть все это будет звучать воедино, как вот это движение, так и вот это движение. Поэтому вот здесь выбираем So. И это самый лучший модулятор для возвышения и, или понижения. Просто обратная или прямая пропорция. Первым делом мы модулируем Cut of A. Если возвышение, то в обратной пропорции. Конечно же выбираем, сколько мы хотим, чтобы длилось это возвышение. Это или 8 тактов для вашего случая, или 4 такта для вашего случая. Я выберу 4 такта. Гейн на полную. И примешиваем примерно по максимуму. Также скорость LFO, скорость LFO Rate у первого модулятора мы тоже модулируем здесь. И примерно вот такое соотношение, я думаю, даст уже какой-то результат, а дальше мы нащупаем. стоит здесь порегулировать офсет. У обоих модуляторов, я думаю, стоит регулировать и подбирать офсет для вашего случая. Помним это смещение оси вот этой модуляции. Это глубина модуляции вот этих вот прогибов, вот этих вот колебаний по синусоиде. А это уже максимальное, минимальное значение как фильтра, так и lfo rate Из глубины или же не из такой глубины. Здесь мы будем ждать очень долго. Все это скрасит как эффект реверба так и эквалайзер. Корус также, кстати, может все это сделать более пространственным, как и мы проходили до этого. Вот таким вот образом получается интересный эффект. И то же самое на спад. Мы можем обратными пропорциями дать такой же спад. Как звуковой эффект. Очень-очень пригодится в любом жанре электронной музыки, как эффект перехода, так и эффект вступления. Следующий и более даже простой вид вот этого sweep эффекта, это, это я бы назвал sidechain sweep. Тот эффект, который мы можем реализовать в Silent даже с эффектом сайдчейна, то есть прогиба по амплитуде, или же по фильтру, кто как, кому как угодно реализовывать этот эффект. Избиваем все модуляции, но фильтр также оставляем. То есть нам понадобится тот же белый шум, но фильтр на этот раз попробуем Bandpass И на этот раз сделаем сразу же спад. Я думаю, по пилообразной форме мы будем модулировать вот этот спад band фильтра. Cut off A. Четыре такта будет достаточно. И вот он уже спад. Ручкой offset, я думаю, любой сможет поймать вот это, это нужное значение от максимума до минимума. Таким образом, и сайдчейн эффект, прогиб под кик, можно реализовать очень просто, с помощью обратной модуляции по вот этой вот пилообразной форме, Volume A, и скорость сайдчейна, обычно это 1 четвертая бита, как раз в такте 4 бита, и вот 1 четвертая, и есть этот самый сайдчейн. И офсет ручкой как раз можно нащупать необходимое наличие этого сайдчейн. Наличие также можно регулировать и гейн ручкой, и офсет ручкой. Комбинируем это для более удачных характеристик нашего сайдчейн. Если нужно дольше, вот эта развязка, вот эта фильтрация, то 8 тактов. Те же самые эффекты я ничего не менял здесь, потому что вот этому белому шуму подходит, в принципе, это очень даже хорошо. Еще один интересный эффект в коллекцию. И это может быть также, напоминаю, в прямой пропорции, вот здесь в обратной пропорции, подъемом. Синтезатор Silent дает нам все возможности. И в этом синтезаторе можно синтезировать все, что угодно. Даже не очень-то и простой, но очень впечатляющий кик, впечатляющую бочку, то есть бейс-драм-элемент. И тут, если честно, можно поковыряться, но стоит знать, что такое бейс-драм-элемент, то есть кик. Это просто модуляция по питчу синусоиды. И я попробую здесь это изобразить, как проще всего синтезировать кик. Во-первых, нам нужна будет двойная модуляция. Это та самая форма модуляция по пич части A, например, здесь. И, как правило, лучше подобрать под вашу хренную ноту до то, что вам необходимо. Например, я сразу знаю, что это будет минус 3 октавы, и нотами можно уже подбирать более точно. Например, выберем плюс 6, чтобы поймать самую басовую тонику. И вот здесь уже начинается модуляция питча по форме. Релиз отведем, чтобы не было кликов в затухании. И теперь еще одна форма и модуляция по Pitch по следующему модулятору Envelope, но на этот раз очень острый момент. Вот этот щелчок. Щелчок здесь можно подбирать какой угодно. Все зависит от вашей цели, от вашего кика. Здесь мы подбираем тело, здесь мы подбираем щелчок. Двойная, та же двойная модуляция. Но помимо все, всего этого, как правило, я также синтезирую и дополнительный клик для этого, для нашей бочки. Смягчает, кстати, бочку сразу же, смягчает бочку, расскажу об этом, а, небольшая сатурация. Это вот такой вот эффект. Дисторшина. Напомню, сатурация – это есть дисторшин на минимальном наличии. Я бы даже прибавил здесь, чтобы было слышно более отчетливо. И как правило, я создаю еще и клик для своей бочки. И это делаю обычно из пилообразной звуковой волны. К примеру, пусть здесь будет два голоса. И триггер я не буду, убирать, не буду убирать здесь, мне нужна острая атака. И все это делаю я с помощью фильтра. Простого low-pass фильтра. И его модуляции по той же резкой форме. Вот здесь. Это будет cut off B. Но вот от этой части B мне нужен очень короткий выстрел. И это я делаю с помощью формы амплитуды. Мы слышим этот, этот простреливающий звук, без него, с ним, его можно также подобрать по тонике или по нотам. И относительно формы кика, здесь я бы тоже подобрал. То есть кик, может быть, не просто не должен длиться так длительно. Поэтому вот здесь вот такая вот незаурядная форма, опять же. Я думаю, этого будет достаточно. Я думаю, этого будет достаточно. И все остальное это дело обработки. Это эквалайзер, во-первых. где мы усиливаем здесь басовую составляющую и клик. Кто хочет, может более детально нащупать ноту, которая лучше воспроизводит кик, но все же дорабатываем все это по форме. По форме здесь. И компрессор. Я бы также попробовал бы компрессор который как раз даст атаку этому кику. И теперь доработаем форму. Вот такой вполне адекватный кик, бочка или бейс элемент. Опять же, просто нужно знать, что здесь делать, какие действия производить, какими формами добиваются вот, вот эти основные характеристики у того или иного элемента. Но в любом случае, синтезатор Silent дает нам очень многое в комбинациях, модуляциях и в обработке. Теперь подошло время к достаточно насыщенной части этого синтезатора Silent. Это секвенсер и арпеджиатор, который в принципе находится в одном месте в RPEG секции здесь, на средней части нашего синтезатора. И о ней стоит поговорить отдельно, и разобрать ее все-таки стоит изначально, прежде чем оперировать с ней в достижении того, чего мы хотим. Если честно, сразу скажу, что я лично не пользуюсь ей для реализации своих каких-то секвенций, построений gate переборов так как все стараюсь реализовать на пьяно-ролл в партии. Но, конечно же, для... Для ознакомления с этой секцией я построю несколько примеров от самых простых до самых сложной секвенций RP-Gate-переборов для демонстрации всех возможностей этой секции. И эта секция действительно может многое и может реализовать много чего полезного для вас, чтобы сэкономить действия в аранжировке, в зарисовке и в написании партий. Итак, начнем с разбора. Опять же, все это является в принципе секвенсором, который прописывает последовательную MIDI-информацию. Для нашего сентязатора, если у нас есть уже накрученный, какой-то накрученный звук. Для примера я буду пользоваться сейчас типом плаг. Ни у кого не возникнет проблем сделать это. Это простая супер -пила. здесь, к примеру, фильтрированная Polo Фильтру вот в таком вот виде. может нам эквалайзер и реверб, чтобы было интереснее все это слушать. Реверп в небольшом количестве, чтобы не отвлекал и не перекрывал всю необходимую информацию, которую мы получаем и слышим из секвенсера. Итак, секвенсер, он располагает, в принципе, ноты в любой последовательности, которые мы только захотим и которые только можно реализовать, ноты, воспроизводимые и зажимаемые на нашей клавиатуре или в пианорол. В данном случае первым на наш обзор является режим, и это режим Up в данном случае. В данном режиме мы зажимаем две клавиши, к примеру, не просто одну, две или три клавиши, и они воспроизводятся в последовательности вверх, неважно в каком порядке мы их зажали, от верхней, например, до нижней. В данном случае они идут вверх по, RP... по режиму RPG-перебор. Что значит перебор? Очень важная ручка-тайм. Это скорость вот этого перебора. Те же самые деления, что и мы и прошли в любой другой ручке, привязанной к темпу проекта и к темпу внутри нашего секвенсора. Включив синхронизацию, помним, мы получим это деление в миллисекундах. Поэтому синхронизацию важно сохранять. В данном случае 1 восьмая очень подходящий темп. Гейт также важная ручка здесь. Вторая ручка это гейт. И это, в принципе, временной отрыв между воспроизводимыми нотами. Итак, в любом случае, арпеджиатор и секвенсер делят наши ноты, и воспроизводит наши ноты с каким-то промежутком времени тишины. И это и есть, этот промежуток есть гейт. Чем он меньше, тем короче наши ноты, и больше этот промежуток тишины. Тем он больше, тем меньше промежуток, но он все же остается. Это важно знать. что наш флаг, в принципе, постоянный и до конца никогда не затухает. А здесь между ними есть, в принципе, промежуток. И рассмотрим все режимы, которые здесь есть. Это, в принципе, все очень просто. Не будем долго задерживаться, логично все будет понятно. Down — это обратный от верх режима. Если мы зажимаем аккорд, что все движется последовательно вниз, неважно, в какой последовательности мы нажали этот аккорд. Вниз. Вверх плюс вниз. Сначала вверх, потом вниз. Вверх плюс вниз во втором режиме. Дело в том, что здесь секвенция идет так, в отличие от первого режима. Оставаясь два раза на верхней ноте и на нижней. Сначала вниз, потом вверх. Постоянно в первом режиме и оставаясь на верхней и на нижней ноте два раза во втором режиме. Все очень просто. Это иногда да пригодится. Рандом это мы зажимаем аккорд или другие созвучия случайно воспроизводятся нажимаемые ноты в случайном, абсолютно случайном порядке. Chorded — это режим последовательности. В какой последовательности мы активируем ноты нашего аккорда, такой они и будут постоянно воспроизводиться. Например, квинта, тоника, терция. Тоника, терция, квинта. Квинта, терция, тоника. очень просто здесь. И Step Sequencer и Chord это два очень похожих режима. Step Sequencer будет слушать вот эту нижнюю панель. Эта нижняя панель активно и работает только когда активирован Step Sequencer или Chord режим нашего и Итак, Step Sequencer будет слушать нашу транспозицию здесь. И здесь, на этом поле, до которого мы только что добрались, мы можем устанавливать в наших восьми шагах в, нашем, в этом случае сейчас у нас восемь нот воспроизводится в нашей последовательности, мы можем добавлять транспозицию, то есть переносить вот эти наши нотные, нотные составляющие, эти деления по нотам. Прямо прописывать, так скажем, секвенции. Например, вот такая простая секвенция. И сейчас мы слышим, что после 8 воспроизводится еще 8. И на этот случай у нас есть вторая страничка этого секвенсора. То есть всего у нас есть 16 делений, воспроизводимых в секвенсоре и в этой секции. Чтобы воспроизводить только первые 8, например, или любое другое количество, которое мы хотим, то есть поставить как бы метку loop и метку финала на, любой, на любом делении и воспроизводить снова после этого деления, мы используем вот эту ручку wrap. То есть, например... Закутать 8 делений в луп. И вторая страничка уже не воспроизводится. Закутать 4 деления в луп. То есть воспроизводится все будет до сюда и далее повтор с первой. Здесь вплоть до 16 мы можем на любом делении остановить метку и все будет воспро воспроизводиться с первого деления. И функция октава, которую мы не прошли, относится к функции арпеджиатора. что есть. Все, кроме степ-секвенсера и корд-режима нашего арпеджиатора. Нажимая одну ноту, мы, например, можем сразу же воспроизводить в двух октавах эту ноту. И если стоит up, опять же, то нажимая только одну ноту, все будет воспроизводиться от первой до второй октавы. Down, наоборот. И также по всем остальным режимам. Random. Случайно. Итак, мы можем вплоть до 4 октав объять вот, это, вот этот весь арпеджиатор. На степ-секвенсоре и корд, конечно же, это все работать не будет, потому что это уже не арпеджиатор, это секвенсор. Итак, корд режим делает... То же самое, слушает вот эту нижнюю панель, воспроизводит все по нотам, но здесь мы имеем право воспроизводить не только одну ноту за одно время, одновременно. Здесь мы имеем право нажимать аккорды, что в степ-секвенсере так не работает. Теперь о двух вот этих строчках, о которых я еще не поговорил. Итак, первым делом про Velocity. Это функция просто сила нажатия на клавиатуре. Для этого нам нужно активировать Velocity, что слушает Velocity. Step Sequencer. И теперь мы можем прописывать какую-то информацию здесь. Итак, сразу скажу, если Velocity, то есть сила нажатия ни к чему не привязана, ни к фильтру, ни к амплитуде, то сильно отличаться, отличаться значение 1 и 100 не будут. Но если мы ее выключим, то все начинает воспроизводиться со второй ступени. То есть мы как бы минуем вот это деление. Итак, velocity, если ее привязать к чему-то, например, velocity мы привяжем к частоте среза фильтра. И теперь, прописывая здесь разные значения, мы получаем, конечно же, разную частоту фильтра. И разное открытие плаг. Режим Корд более интересный. все влияет. Также мы можем просто привязать, например, Step Velocity, что есть как раз режим, источник модуляции вот этой самой строки. Мы можем привязать ее к Cut of A. И будет немного другое, но в принципе то же самое. Транспонируем, например, на октаву некоторые доли, чтобы получить интересные разнооктавные выбросы. В принципе, все это можно было бы прописать в партии на Pian но это можно также реализовать здесь. И ручкой Gate и Time можно, конечно же, всегда баловаться и воспроизводить все что угодно, реализовывая. Самые различные отрывистые или не отрывистые продолжительные партии с разной скоростью. И режим hold, строчка hold. Это то, что переносит нас из одной ноты с ее продолжительной функцией до следующей. Это будет заметно при открытом фильтре, к примеру. Здесь мы минуем gate, и hold доводит первую ноту оставляя ее полностью открытой до следующей. Это не просто на пьяно ролл пропись вот такой партии. Это не только пропись такой партии, это еще и наслоение ее немного на следующую ноту. Не просто вот эта длительность без отрыва. Это еще и наслоение на следующую ноту. То есть... Здесь будет работать и функция легато. внимания. это очень важно понимать. Вот как это все будет звучать. Обязательно, конечно же, ну, стоит транспонировать ноту, следующую ноту куда-то, в любую сторону, чтобы услышать это легато. Таким способом а, вот эти hold-метки могут продлить звучание выбранных делений, выбранных, выбранных шагов, не влияя на гейт функцию на gate-тайминг. Приступим к реализации, возможно, более практичных моментов и секвенций RP-Gate последовательности и секвенций. Например, вот из такого вот очень простого жирного плаг баса. Можно сделать отличную бас-линию дра для жанра транс, например. Состоит этот тембр из суперпил, квадратоиды и белого шума, примешанного в небольшом количестве. Фильтрация, пласта, фильтрация, плаг Простые фильтры, простые настройки Пара настроек Обработки и все, больше здесь Ничего не имеется, далее мы свободны Строить все, что угодно здесь и Здесь я обычно строю Не просто gate функцию а Какую-то степ-секвенцию, потому что это намного Практичнее для меня я здесь предлагаю много не мудрить И например вот такой вот Вот такая вот последовательность какая-то ритмика. Я бы взял здесь просто 8 этапов, 8 шагов. Больше здесь, я думаю, не нужно будет какую изобразить какую-то ритмику с помощью перемещения на того выше. Сделаем темп гораздо быстрее. заметно заметно вот эта бас линия и, например, hold функция очень даже поможет здесь если мы раскроем лесом модуляции мы уже получим очень очень богатую и насыщенную слид тембром вот эту бас линию а также с помощью ручек hold, с помощью меток hold мы можем сделать из этого что-то необычное и также ритмич... ритмически интересное. Очень практичная и трансовая бас-линия. Тот самый бас, пронзительный Distortion Bass. Который мы как-то синтезировали. Из него тоже можно собрать, но уже более интересную вещицу. Выберем все тот же 16-й темп делений 16-ых делений. И здесь я также выберу Step Sequencer. И слушать мы будем именно Step Velocity. Помним, Cut Off привязан к Velocity. Следовательно, будем аккуратнее здесь. И здесь мы можем изобразить вот такую цельную ноту, длящуюся независимо от гейт-тайминга. И на второй, на второй страничке я бы зарисовал вот такой вот ход из как-то знакомой мне композиции, я не помню, к какому фильму, кажется, это фильм «Блэйд». Саундтрек к этому фильму. И для меня это очень интересная секвенция, именно с этим басовым тембром. Здесь ноты не будет. Раз вот этими делениями мы образуем ритмику, где нужно, оставляя открытые шаги. И где нужно, повышая, конечно же, на необходимое количество полтонов, создавая вот эти вот медиа секвенции В принципе, эту партию можно очень просто и даже быстрее. Не вникая во все эти тонкости, реализовать на пьяный рол если у кого-то нет проблем с гармонией. Если это есть, то этим можно пользоваться, чтобы упростить себе жизнь. И где-то в секвенциях это действительно быстрый выход. Помним этот Benny Benessi бейс. И что-то подобное можно реализовать и в этом секвенцире. Опять же, это будет степ, последовательность прописанных партий. Выберем достаточно быстрые 16 е доли. И слушать мы будем именно степ, чтобы отключить а, в необходимое время вот эти дольки. И я так понимаю, вот какая будет ритмика здесь, если я не ошибаюсь. Я нечаянно попал на вторую страницу, ничего страшного. И помним, здесь есть легато функция и также портамент одновременно. Поэтому hold, активируем везде hold, и вот что мы получим. Помним, последовательность – это плюс 12, плюс 7 – 0. Тут нужно понимать октавы, квинту и ноль. холд остается до следующих нот. Вот таким вот образом постоянно. На второй страничке, я думаю, прописываем. Здесь все будет в паузах. Абсолютно все в паузах. Мне кажется, здесь появляется октава. И чуть позже появляется октава. Вот примерно здесь. Она здесь повторяется три раза но для того чтобы целиком реализовать эту партию нужно не 16 а делений на целых 32 чего нам салант позволить не может поэтому всегда лучший выход это все-таки прописать самому партию в пьяно ролл Вот такой вот выход из ситуации с демонстрацией, демонстрацией силы rp -гейта и секвенсора здесь. Теперь соберем аккордовый секвенсор, например, для трансовых, для трансовых партий, больших и мощных фестивальных партий. Активируем, активируем здесь RP-гейтер и в режиме корд. Слушать мы будем, конечно же, степ-секвенсор здесь. И посмотрим, что мы можем здесь зарисовать. Помним, что у нас есть привязка velocity здесь фильтру поэтому мы можем пользоваться величинами velocity начнем с простой ритмики быстрее Я опять был на второй странице, но ничего страшного, здесь можно все это обнулить и сделать по дефолту. Что если поставить холд сюда на самые сильные доли? Я думаю, этого достаточно. Сделаем луп на эти 8 долей. Привязка степ плюс ки ключ даст немножко другой результат, и это будет смотреться гармоничнее в смысле фильтрации. Вот насколько обширны возможности вот этого секвенсора. Опять же, я бы советовал все же для большей грамотности в музыке, в аранжировке прописывать такие партии самостоятельно, чем ковырять вот здесь вот длительными операциями. Это будет намного полезнее а, в будущем. Теперь о всем том, что я не успел сказать об этом на синтезаторе, что не так практично, но все же нужно знать, и что осталось немного незатронутым. Это по большей части внутреннее взаимодействие частей в синтезаторе Silent. И здесь стоит понять, что можно копировать, вставлять и сбрасывать все настройки в любой части нашего синтезатора. Например, из части A и B можно копировать различные настройки. Например, создадим вот такую вот простую суперпилу с режимом фильтрации ПЛАК. Можно копировать вот эту настройку из части А в часть Б или по части А. Можно копировать фильтр из части А в часть Б, то есть его настройки. Также это можно копировать и между пресетами. То есть переключая данный пресет, мы можем вставлять эти настройки в следующий, например. Также все это можно делать и с настройками любых эффектов. Это можно копировать из пресета в пресет и сбивать настройки по умолчанию. Вот так работает и взаимодействует на внутренней части синтезатора. Поэтому если нужно повторить какую-то форму, форму огибающей, например, кстати, ее можно копировать и вот сюда вот без проблем. То есть из просто огибающей амплитуды в огибающей модуляции, например, настройки можно запросто скопировать. Эти настройки также можно копировать и между модуляциями LFO. Конечно же, параметры копироваться не будут. Просто будут копироваться значения ручек и какие-то функции. Активные или неактивные. Вот так вот здесь все, в принципе, и работает. Теперь, что касается пресетов и внутреннего меню стендизатора. Здесь есть целых четыре вкладки для наших пресетов, которыми, которые мы можем сохранить и ими пользоваться в будущем. И всего их здесь 512. И работать с пресетами также очень приятно в данном синтезаторе, так как в меню можно как копировать, так вставить из, из слота в слот данный пресет. Какой-то накрученный пресет. Его можно просто сгенерировать новый, если у нас уже есть какой-то накрученный. Мы можем просто пресет, insert и перед ним станет еще один пресет по умолчанию. Также его можно очистить. Командой Clear. Его можно удалить. Из библиотеки, которая по сути называется банк, но мы об этом еще и поговорим. Также можно пресет рандомизировать. И внимание, здесь мы получаем абсолютно все случайные значения на каждую настройку нашего синтезатора, на каждый эффект нашего синтезатора. И даже если он деактивированный, в нем появится супер непонятные значения. Для ручек, для меню и для других команд. И внимание, будут очень-очень необычные результаты в, в, при вот этой команде. Поэтому с этим нужно быть аккуратнее. Пресеты можно переименовать. И сбить по умолчанию. Каким он был в библиотеке, например. И на каждую из этих команд есть горячие клавиши. Я бы советовал ознакомиться с этими горячими клавишами как для банков, так и для пресетов, так как ими пользуются гораздо быстрее. И что касается банков, мы можем сохранить полученный банк вот этих всех четырех вкладок, 512 пресетов, 512 слотов для пресетов. Мы можем сохранить как и пресет Save S и также загрузить Load и Save As в директорию по умолчанию, прописанной в наших документах пользователя. Все, в принципе, работает очень просто с этой библиотекой. Также мы можем выбирать из всех библиотек, что у нас имеется во вкладках. Их у меня, например, копилось очень-очень много. Также командой, удобной командой, мы можем очистить всю библиотеку и Аккуратнее, здесь можно нечаянно сохранить годную библиотеку и получить на выходе просто пустые слоты. Поэтому аккуратнее с сохранением пользуемся командой save и переименовываем пустую библиотеку, например, в default. Все остальное является настройкой синтезатора. По сути, это размер, функция удобная в третьей версии Silent. Это действительно удобно, если у вас а, большое разрешение экрана, так как Silent действительно может быть маленьким по умолчанию. Это выглядит вот так вот и очень неудобно. Поэтому у меня по умолчанию стоит 125%, что супер, классно и разборчиво видно. Остальное все это проверить апдейты, открыть папку Дата, чтобы будет полезно узнать, где лежит вся информация и все пресеты для Silent. Деактивировать вашу лицензию и окно About, что значит информация о синтезаторе Silent и его разработчиках, его версии и сайте. Также представлено неск... несколько классных скинов. Я, например, выбрал последний и, наверное, самый серьезный для третьей версии Сайлента. Мне он очень, если честно, понравился более, чем все остальные. Вот такой вот необъятный, на первый взгляд кажущийся несложным синтезатор. По как по мне здесь есть все, но нет ничего лишнего. И для меня это до сих пор один из идеальных синтезаторов и простых. В то же время. Сейчас, что я хочу, чтобы ты помнил после прохождения этого курса, это всего несколько простых вещей и важных инсайтов и выводов. И это. Первое. Не думай, что навык звукореализации – это тот навык, с которым ты можешь услышать достаточно сложный звук, быстро его анализировать у себя в голове и накрутить в синтезаторе из своей головы. Так работает, если только с хорошим профессионализмом и уровнем в синтезе на простых типовых звуков, со сложными Любому звукорежиссеру и музыканту приходится помудрить и попотеть, прежде чем реализовать его в синтезаторе. Так как ты помнишь, сколько факторов влияют на выходящий тембр на разных этапах синтеза, и сколько в результате этого бывает путей реализации и достижения одного и того же тембра. На знания приходят с опытом, и чем больше опыт, тем быстрее у тебя будет получаться реализовывать все, что ты слышишь. Второе. Практикуйся после данного курса как можно больше. Посмотри, что не понято еще несколько раз, с чем возникли проблемы и недопонятия. Это и были твои слабые места. Их нужно искренить и закрепить знаниями плюс практикой. Поэтому после просмотра курса, даже на повторении, крути и экспериментируй как можно больше в Silent Сентезаторе. Третье. Пытайся достичь одного и того же характера или формы в звуке несколькими путями, несколькими способами, несколькими модуляциями или эффектами. Это даст больше свободы и опыта в звукореализации. Четвертое. Если долго не получается накрутить услышанный или желаемый звук, никогда не сдавайся пробуй дальше, пусть это на это уйдет несколько дней или даже недель. Значит, ты еще не понял или упустил очень очевидный или простой уровень в синтезе, простой фактор в синтезе. На самом деле, и я в этом уверен, этот звук достигается простым, но недостаточно очевидным для тебя способом. И пятое. Всегда улучшай свой опыт и знания в синтезе и саунд-дизайне, экспериментами и пробами того, чего ты еще до этого не пробовал. И таких вещей еще много даже в Silent. Если даже это кончится, то начинай комбинировать различные пресеты из Silent самыми необычными способами, сливая их воедино в одну партию. С этим и достигаются самые лучшие результаты и покоряются самые высокие вершины. А на этом я подвожу этот насыщенный курс по саунд-дизайну в простом сентезаторе Silent к завершению. Это был Павел Волон и проект FL Studio Pro. Желаю тебе творческого успеха и большого прорыва с этими знаниями и опытом. А на этом я с тобой прощаюсь. До скорой встречи в следующих видео и пока.